Здарова, Ютуб! Как ваше не ничего? Сегодня мы разберем топ-5 штурмовых винтовок, которые лучше всего подойдут для Warzone 2.0. Но перед этим у нас небольшой рекламный ролик. Легион Фарм это платформа для поиска профессиональных коучей и компаньонов, где вы можете улучшить свои навыки и повысить статистику, играя в Warzone, Apex и другие игры с лучшими игроками по всему миру. А вы сами когда-нибудь задумывались о том, что играя в Warzone можете зарабатывать? Игры для вас это часть жизни? Хорошо владеете английским языком? Этот курс как раз для тех, кто хочет стать профессиональным геймером и зарабатывать на этом от 3000 долларов в месяц. Более 30 миллионов долларов было заработано проигроками только на Legion Farm, и ты можешь стать одним из них. Вас ждет 500 плюс часов прокачки игровых скиллов, игры с про-игроками, тренировки на им тренере, лекции и экзамены, участие в мероприятиях по всему миру. Гарантия предоставления клиентов на платформе, помощь в создании контента и монетизации социальных сетей, доступ к самому большому сообществу топ-геймеров и многое другое. Переходи по ссылке в описании и записывайся на бесплатный вебинар-курс, где ты узнаешь все подробности и сделаешь первый шаг к мечте. Ну а мы переходим к видео. Итак, ребят, переходим к первому номинанту. Это не совсем штурмовая винтовка. Она находится в разделе боевые винтовки. Но, как по мне, это прям идеальная штурмовая винтовка. Да, знаю. Ну, передовало звучит. Но давайте перейдем к самому гану. Все модули мы выкручиваем на контроль отдачи. Есть... Конечно мнение, что не надо все выкручивать там полностью вверх или полностью вправо, но я особой разницы сильно не заметил, поэтому просто выкручиваем вверх полностью там либо полностью вправо. Показываю как это выглядит на деле. Так вы обладает огромным уроном, цифры вот здесь вот вот здесь у вас есть на экране. Огромным уроном, при этом ее довольно-таки легко контролить и она хороша как в ближних, так и в дальних дистанциях. Я на стримах постоянно с ней бегаю, я не знаю, мне прям Кайф с ней играть. Магаз на 50 позволяет ей закрывать чуть ли не полную пачку с одного магазина. Ну а мы переходим к следующему номинанту. Итак, ТАК-56 это штурмовая винтовка на той же платформе Скара, но уже в штурмовых винтовках. Обладает хорошей точностью и куда меньшим уроном чем у вас обратно так в что по модулям все модули также на начальную скорость плавность отдачи либо гашение отдачи все выкручиваем чтобы нам максимально легко было жать точку я лично играю на мушке ну я просто не вижу смысла использовать другие какие-то прицелы так как файты довольно таки ближние, максимум там 100 метров сейчас файты идут так что особо смысла использовать прицел нет лучше поставить что-то на контроль отдачи контролится он довольно таки легко Нужно немного потащить мышку вниз и все. И идеальный ган, который их хорошо лупит, у которого хорошая скорострельность и не надо почти контролить, у вас уже в руках. Итак, третий номинант. Это СТБ-556. Использовать мы его будем только в ближних и максимум в средних дистанциях. Поэтому выкручиваем глушители все на скорость прицеливания. Если вам не нравится отдача, можете в плавность отдачи полностью выкрутить. Ставим лазер, прицел это какой -то очень неудобная мушка, рукоять на контроль, которую выкручиваем полностью на гашение отдачи И магаз на 42 По факту эта АР, она превращается скорее ближний к ПП, но с хорошими цифрами ТТК и при этом ее довольно-таки несложно контролить Посмотрим что по паттерну, контролить почти ничего не нужно но вот с дистанции начинаются небольшие проблемы. Поэтому я говорю сразу, что для средних, наверное, эта сборка не совсем подойдет. Но как саппорт под снайперку очень даже неплохо. Четвертым оружием в нашем списке будут кастов 7 6, 2, И собираем его полностью на гашение и плавность отдачи. Рукоятку делаем так же. По патронам ровно так же. Начальную скорость пули не вижу смысла выкручивать, так как у него и так довольно-таки высокая скорость пули. Прицел. На скорость прицеливания максимальную дистанцию. Если вы хотите собрать его на полусредней и дальней дистанции, заменяем оптику на VLK, либо какую вам, какая вам больше нравится, и стреляем. Посмотрим, что у нас на стрельбище будет. И контролится он довольно-таки легко. Как на дальнюю дистанцию, так и на ближнюю он отлично убивает. Единственное, что у этого гана очень сильная именно визуальная отдача. Но визуальной отдачи можно привыкнуть так что переходим к следующему Итак, последним ганом в этом видео будет аксу в моей сборке используем третий ствол оба выкручиваем на гашение отдачи нижний ползунок мы вообще полностью не трогаем по рукоятке стабилизация отдачи и стабильность прицеливания коллиматор на скорость прицеливания и максимально отдаляем сам коллиматор ну и прикладе у нас стабильность прицеливания и скорость прицеливания. Я вам сразу скажу, что это больше не ган для стрельбы, там, дальнюю дистанцию и так далее. Это скорее саппорт под снайперскую винтовку. На стрельбище довольно-таки легко ее контролить, то есть на 20-30 метров вы спокойно можете играть, или перестреливать оппонентов, но все же... Вы должны понимать, что есть такие оружия, как Тек В, которые могут вас перестрелять РПК. Так что в дистанцию, скорее всего, нет. А вот как саппорт под снайперскую винтовку, прям отлично заходит. Итак, ребят, видео про топ-5 штурмовых винтовок, по моему личному мнению, подошел к концу. Не забывайте, что все сборки я выкладываю в свой телеграм-канал и в дискорд. Все ссылки в описании под этим видео. Также напишите в комментариях. Какая, по вашему мнению, лучшая штормовая винтовка? Ну, и с чем сами вы бегаете? Ну, а я с вами прощаюсь. Вот такую па пау пау вам кинул. Увидимся.